здравствуйте раз привет на канале помощь с компьютером и в этом видеоуроке я вам покажу как можно устранить ошибку а, при открытии adobe photoshop а, с номером 213.11. то есть вы нажимаете на photoshop и у вас вылетает ошибка ошибка фигурации и пишется возникла проблема с лицей denied product перезагрузить компьютер и эту программу ошибка 213.11. или техподдержку сообщите у вас пиратская версия она вам не поможет у меня вот такая же вышла ошибка попробовал потом я запустить от имени администратора и на удивление у меня она запустилась значит оказалось что проблема в, в доступе то есть не хватает прав на открытие почему-то в Photoshop. И он ругается ну сейчас давайте я покажу что у меня все работает при админских правах то есть мы пропишем будем цифры так вылечет вылечет все, но видите, все добавилось, все работает. Теперь нам надо выйти. Давайте. И что нам нужно сделать? Нам нужно добавить а, права и для обычного пользователя, такие же, как и у админского. Для этого нам нужно найти в Пуск, а мой компьютер, локальный диск C. и здесь нам нужна а, папочка Program Data. Она по умолчанию скрыта. Чтобы нам увидеть ее, нам нужно а, сделать упорядочить параметры папок и поиска, перейти на вкладку вид и здесь в самом низу а, скрыть файлы и папки. Показать файлы, скрытые файлы и папки. Применить. Ок. Вы увидите программ дата. Нажимаем по ней один раз. Дальше переходим на Adobe. И здесь ищем SL Store. По ней мы правой кнопочкой мышки жмем и нажимаем свойства. Здесь нам нужна вкладочка безопасность. Здесь, вы, как можете, у вас может быть много групп, может быть, как у меня, три. И здесь вам нужно найти пользователя группу. Как вы видите, изменения галочкой не стоит. Давайте сравним а, с группой администратора. Здесь а, изменения галкой, ну и полный доступ. То есть, все стоит. Что нам нужно делать? Добавить галочку изменить, Нажимаем «Изменить». Сейчас мы ждемся и выставляем галочку Изменить, нажимаем Применить, ОК, «окей», «Окей», закрываем все ненужное и давайте запустим Adobe Photoshop. Все, он запустился, все нормально работает. Давайте создадим файлик и что-нибудь там напишем, чтобы вы точно видели, что все работает. Так, опять белый шрифт, давайте на черный изменим. Все. Все готово. То есть фотошоп а, работает. На этом я видео урока хочу закончить. Подписывайтесь на мой канал. А, вступайте в группу. регистрируйтесь на сайте. Если у вас появились вопросы, то можете задать под комментарием видео. Или а, зайти на мой сайт помощь с компьютером. Здесь нажать задать вопрос. Так, сейчас нажмем. Здесь заголовок, описание вашей проблемы, вставить картинку, отправить. И после этого я постараюсь, или пользователь постараюсь вам ответить на вашу проблему. А так, всем спасибо и до скорой встречи.